Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня у нас серия, которая называется Мы с подругой в торговом центре. Давайте же начнем. Алло, да, ага. А, ты уже подъезжаешь к торговому центру? Ага, все, пока, пока. Пик. Мама, мама, ну что, что? Ай, твоя подруга опять подъезжает. Да-да, из да. жизни. Я иду со своей подругой в торговый центр. Ура! Сейчас подождем их. Привет, подруга. О, привет-привет. Здравствуйте. Ой, здрасте. А это ваша дочь? Да-да-да. А, мы не виделись, а да, в родительском комитете в школе, да. Да, я знаю вас. <как> <как> Вы твоя лодспарка, да, а я Пинки Пай, да, да, знаю вас. В одном классе учимся. Так, ну, мы пока пойдем, девочки, по какие-нибудь там посмотрим вещи, еду, конечно же, еще, и заколочку тебе с сумкой. Ну ладно, мы пойдем, а вы можете зайти, посмотреть игрушки. Даже, может быть, мы вам разрешим э, что-нибудь купить. Так, так ой, ну куда первым мы пойдем делать? Ну мне кажется, все же э, родители правы. Давай посмотрим игрушечки. А, ну давай. Ой, господи, телефон. Ну. Сейчас смотрим. Вау, целый выбор игрушек, огромный-огромный выбор. Ах. А ты какие собираешь? А, ну, я вот таких вот маленьких собираю, потому что большие они стоят очень дорого. Сейчас они без скидки, так что они тысячи стоят где-то. Или я даже не знаю, тут ценники надо на кассе узнавать. Или проверять по специальной штуке. А, да. Кого возьму? А, я бы их... Я бы хотела фигурку... Ой. Я бы хотела фигурку Искорку. Вот эту. Хотя нет, Искорку я не очень люблю. Вот. Хочу принцессу Селестию. Вот она самая лучшая. У меня принцесса Селестии есть, но вот у меня нету Флоттершей. Так Флоттершей это какая-то странная очень... Ну... Ну ладно, нормально. Я люблю такую. Хотя у меня еще нет Shining Armor. Возьму. А ты кого? А, я еще лунную пони у меня ее нет. А у меня есть. А, у меня их очень много сейчас. Ну, дома. Где были родители? Так, а, Я наверное возьму ой, что-нибудь домой поесть. И какие-нибудь вещички. А, ну я наверное какую-нибудь заколочку и все. Так, эм, я возьму эм, эм, что, взять М а, ведро. Вот такое ведро с едой для кошек, собак. Конечно а, сж... же. Кошачий корм. Яички, чтобы блинчики подготовить. О, тортик. Сейчас. И вот этот бананчик с яблочком. Так, ну все, из еды вроде все. Вода у меня много, есть, и напитки всякие. О, Это же басня. Ой, это же... энциклопедия э, земноводных лягушек всяких там и остальных. Или как то там называется? Не... Так, ой. Все падает. Так, возьму-ка я ещ себе. О, какие сережечки. Ой. Бля. При... При... Нет, наверное, мне понадобится это. Называется. Мне... Сейчас 1, 2, 3, 4, 5 и аккуратно 6. Вот, мне кординка понадобилась. Немного взял. О. А ты что здесь? А. Вот я думаю, мне кажется, надо взять... Моей доченьке вот это сумочку, потому что она хотела, но она любит вот такие легкополетные книги. У нее я ей вчера, считай, можно сказать, купила позавчера. О, очки такие крутые, чтобы в лагерь ездить в школе. Она поедет к нему. Вот этот бантик. О себе, о себе. Я все про себя забыла. А, я работаю журналистом, мне нужна папочка. О, красивая ну, все пойдем на кассу посмотрим что может быть девочки что-нибудь купили тоже пойдем да так девочки на что делали да мам мам смотри я взяла лунную пони прицессили ту которую я хотела опять своих пони взяла такая же проблема тоже любит их мама видела шаннинг армор и Флаттершень, ну мне кажется, у тебя они уже есть. Нет, у меня их вот как раз-то и нету. Ай, пойдем. Ты у меня... Ой. И так два месяца ничего не брала? Ладно, заслужила. То первый мы на кассу идем? Или мы? Ой, давайте-ка мы, хорошо. Да, хорошо идите. И... Ой, что-то много взяли мы. Не то, что в прошлый раз. Здравствуйте. Вы хотите что-то купить? Так, давайте ложиться, да? Так. Узди-к. узди Ой, господи. Уздик. Урок снимаем. Так. Уздик. узди Уздик. Ой, господи. Уздик. к Узди-к, так, а вы еще что-то будете брать? А, да, конечно, присидеть. Сейчас вот этот уздик. Э, уздик. Так, сколько с нас будет э, за вот это все. Так, секундочку. <coughs> Я посмотрю. Ага. Так, с вас ровно три тысячи. Три тысячи. Так, а сколько эти пони стоит? А, на эти пони у нас сейчас на них скидочка. Каждая... Ну, вы думаете, они по 500? Это сейчас у нас скидка. Они по 200 стоят. А, по 200. Значит, 400 за 2 пони. А остальное все... Это... За еду, да? Да-да-да, все правильно. Так, хорошо, нормально. Держите. Да, спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Да, спасибо. А в кардинку все сложить? Да, конечно, сейчас. Можете сложить в корзинку сейчас. Дюкночка. корзинку все складывать. Ви-ви-ви. Так. Так-так-так-так-так. Книжечки кошачьи, кормы всякие эти опять. И текст. Так. Пойдем, доченька. Да, мамуль, пошли. Ой, подожди. Подождите нас, хорошо, хорошо, мы пока разгрузим все там. Ой, мамочка, пойдем быстрее, а то мы так не успеем за ними ой, угнаться. Ой, Ой, ой, мои пони, быстрее, быстрее. Ой, ой, ой, ой. Да ладно тебе, девочка. Мы, они нас подождут. это же твоя подруга. Да, да, да, сейчас. Так пробийте нам, пожалуйста. Ой, Здравствуйте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. А пробийте, пожалуйста, нам вот это все. Ага, давайте. Сдик, Сдик. Здик, Сдик. Сдик. Ой. здик. Так, ой. секундочка. Так, я посмотрела. У вас тут а, при покупке некоторых вещей выходит скидка а, на еще одну какую-нибудь вещь. Выбирайте, может быть, какой-нибудь бантик, еду. Что у вас, может быть, вы что-нибудь забыли, хотите еще что-нибудь взять. А, я, мам, наверное, знаю, что возьму. Да, книжечку. Вот эту светлинные а, скачки а, да. хорошо пробить еще это сдиг да. <coughs> так <coughs> с вас эм, с а вот теперь с вас эм, 1400 а да 1400 так хорошо так тысячи это все за еду да за книжечку Вашу... Ой, секундочка. Извините. Сейчас... Так, вот, у меня кредитка. А, пик-пик-пик. держите. А. Так. Ой. Так, спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Давайте. Девочки, стойте нас, дождите. да. Подождите, подождите. Ам. Всем пока, вы были на телеканале Тыковка Тв. И сегодня я вам рассказала, как две подружки были в торговом центре. Вам наверное, очень понравилось. Ставьте э, лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне в комментариях свои, а, свое отношение к моим видео. Всем пока! Пока! Зрители! Пока-пока все!